Чем контекстная реклама отличается от таргетирования? Все очень просто. Контекстная реклама ориентируется на запросы пользователей, в то время как таргетированная реклама предназначена на таргетирование на определенную аудиторию, вне зависимости от того, спросили они что-то или нет. Контекстная же реклама направлена на более точные запросы или точные интересы, хотя это все очень относительно, в то время как таргетированная реклама больше направлена на портрет, аватар и целевую группу вашей аудитории. Ну, а я хочу вам сказать, что, ребята, орган Лучше всего это бесплатно дешевый трайт, и вам не надо платить за платную рекламу, если вы хотите действительно получить высокий результат. Мало того, платная реклама не работает, если у вас нет органики, потому что люди, прежде чем кликнуть на платную рекламу, они должны вас встретить минимум 7 раз, прежде чем купить товар.